Более 10 миллионов брошюр религиозного содержания были задержаны на пропускном пункте Светогорск, ленинградской области с начала этого года. Отправитель груза запрещенное в России религиозное общество «Свидетели и Еговы». Напечатанные в Германии книги адепты готовы передать российским единомышленникам в дар для бесплатного распространения. Что это за секта? С какой миссией проникает в нашу страну и для чего вербует детей? В специальном репортаже Ильи Филиппова. На площади Белорусского вокзала посменно несут вахту адепты секты-свидетели Иеговы. Буклетами заинтересовались студенты. Если вы ну, приходите домой проповедовать, а сейчас вы нам говорите, что типа ну, сами типа изучаете Библию, это вообще как? Мы для того приходим домой, чтобы вас побудить изучать Библию. А еще вот эти журналы Но студенты православно-свято-тихоновского университета разобрались сами. Мы подходили к изучению этого вопроса, потому что на нашем курсе читалась лекция сектоведения. И поэтому мы уже в курсе, кто что из себя представляет. В поэтому даже интересно да? к ним подходить. Да. То есть вы понимаете, кто это, да? В принципе, да, понимаю. А кто? Сектант, и кто же еще? Виктор уже не сектант. Хотя про свидетелей Иеговы знает больше, чем кто-либо. Я, я был свидетелем Иеговы на протяжении 19 лет своей жизни начиная с раннего детства. Знает, откуда появляются женщины-проповедницы на наших лестничных площадках перед квартирой с предложением поговорить о Боге. Всем свидетелям Иеговы советуется вот жертвовать все силы на то, чтобы заниматься самым важным делом на Земле. Для них это проповедь от дома к дому, как вот они приходят по утрам ко всем нам. Это для них просто вот дело номер один. Можно ли поверить, что 6 миллиардное население планеты нечестивы и оно будет уничтожено, что останутся лишь те, кто уверовал в Царство Божье, которое вот-вот настанет. И спасти себя можно, только вступив в братство свидетелей Иеговы. Многие верят, вступая в огромную армию, презирающую любой государственный строй, называя этот мир блудливым и лживым Вавилоном Великим. Вавилон Великий закрывает вход царства Бога. Но при поддержке ангелов мы можем избавить людей от власти этой нечестивой мировой державы. И с этой мыслью они собираются на стадионах, в залах, конгресс-центрах. Это слетные ипподромы в Барнауле. А это свидетели Иеговы заполнили целый поселок в Ивановской области, презирая законы, они ищут законные способы набрать к себе новых членов. Наше мероприятие, оно подпадает под юридический закон о богослужении. Свидетели Иеговы запрещены в Таганроге. Тысячи экземпляров журналов были арестованы на северо-западной таможне. Их международный сайт неясно почему, но работает, хотя Минюз четко определяет сайт свидетелей Иеговы экстремистский. На этой Вологодской акции люди выступили против всех заполонивших город. На асфальте таблички с именами членов секты или их детей, которые умерли из-за того, что в секте по всему миру стоит запрет на переливание крови. Если завтра, не дай бог, с вашим ребенком что-то случится, и его спасет только переливание крови, вы сделаете переливание крови? Нет. Не сделаете, Но да? Не а почему? Потому что, Потому что есть есть очень много способов только лечить. Человек, лечить. А, если, а если только переливание? Нет. Нет. Скажите свое мнение, пожалуйста. Не Давайте Читайте буду. Библию, и вы узнаете мнение. И, наконец, секта вербует детей. Пусть ваши дети видят, что вы полностью доверяете Иегове. Помогайте им развить личные отношения с нашим любящим Богом Иеговой. Обучайте своих детей. Гигантская международная корпорация свидетелей Иеговы разрастается. Миф о зачистке земли ради блага одной секты работает. Обычно это происходит возле квартиры. Это мы с вами вот мы хотим вам оставить вот такой основной на, на, на Библии публикации, почему Иисус Христос пришел, спасал нам жизнь, какая его в этом цель. Я в Бога не верю. Не верите? Эти брошюры отпечатаны в Германии, но большая часть, как говорят еговисты, библейской просветительной деятельности печатается в США, на родине секты в Бруклине есть громадная международная корпорация, которая действует как издательский комплекс, который издает э, тиражами в десятки миллионов экземпляров всю вот эту вот макулатуру. И все члены обязаны эту макулатуру приобретать. Семеро американских старцев, руководящий совет свидетелей Иеговы, имеют власть, какой нет даже у Папы Римского. Вопрос в том, чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы получить благоволение Бога? Миллионы адептов по всему миру, по сути, фанатично готовы на все, Но пока они просто подходят к вам с безобидным вопросом. Вы читали Библию? Илья Филиппов, Ксения Полетаева, Салемазарит. Все, объем здесь стоит Я вам сказал, я слежу. Где мы можем, куда мы можем пройти? Спасибо большое вам. Сейчас проводится Дорогие вы сестры, хотел бы поблагодарить вы вас за то, что на ну, на у нас есть постоянно. Мы отозвались. Да, да, да. Я, я сотрудник Фейсбука. Я так понимаю? А вы тоже все сотрудники? Так, так, все, все снимаем, снимаем, следователь зайдет, вам, все. Не, он, он убегал, с какой целью вы снимаете? Продить, пожалуйста. Где С какой целью снимаете? Не Продить, пожалуйста. Нет, нет, нет. Не, не, не, не, не, я не, не, не имею права. Как они имеют? Фотоаппаратами не и не имею. средствами пользоваться нельзя. Слушайте. Сейчас в данном помещении в основании судебного решения будет проводиться обувь. Чем более детально вы будете исполнять мои требования, ну, естественно, ознакомьтесь, пожалуйста, ознакомьтесь, пожалуйста, с постановлением суда. Предлагаю вам его прочитать. Орловской области, давайте я, я это считаю... говорю, в Советский районный суд города Орла и моему высшестоящему руководителю. Слушаю вас, пожалуйста. Да, я считаю, что вы не имеете права делать то, что вы делаете. Значит, я, я прошу вас, прошу вас. Значит, частный дом, и вы не имеете да, права. На основании, на, основании, было... на основании судебного постановления здесь как раз и разрешен о производстве обысков жилища, вы считаете? Вы воровали разрешения хозяина. Естественно. Обыск а. так, так и проводит. Покажите постановление, что вы имеете. Фамилия, имя отчество. Я что? присутствующий. Фамилия, имя, отчество. Я присутствующий. Значит, а, на каком основании? Это человек вообще а русский да? знает Вы как ему даете про создание? Создание? А? Да, Смотрите, смотрите, секунду. Просто объясните, на каком основании выбор, да, выбор и провести обыск. Давайте мы взглянем. Я, Нет, я, не, а, возьму, при, при, у, у вас есть вас документы? С а у, вас, при, у, у, у меня пожалуйста. есть. Я есть. хочу зафиксировать это. На Нет, вы не сможете. Почему, это Почему? Я, я не не вам запрещаю. запрещаю. Я, хочу ознакомиться. Я, я вам еще раз предоставлю предоставить свой документ. Разве вы не обязаны? Мы попросим сейчас всех снимать, пожалуйста, на видеокамеры ваши действия. Вы сейчас, внимание, данный человек сейчас призывает вас к совершению противоправных действий. Вы, вы можете, вы можете вы мне верить, вы можете вы не верить, Вот здесь понятно. все будут призваны к порядку. Я прошу вас, пока прошу. Девушки, нет, вам нет, понятно нет. было, что... человек... сказать? Вам нет. понятно было, что... Я вас Я не слышала, что это Я, Я, Я вам не обязан, обязан. обязан. Позвольте мне поговорить, что вы не что вы не включили... Позвольте мне не включили... Позвольте мне поговорить. Позвольте мне поговорить. Позвольте мне поговорить. Позвольте мне поговорить. Позвольте мне поговорить. Позвольте мне поговорить. Закон не любил еще не Ее Нет. Все. Вот там две я тоже. Вот там две Это общественное помещение. Это не место, права. Это общественное помещение. Жилище от той стороны. Стоп с общественным помещением. Я не вижу. Я понимаю. Смотрите. Жилище Всегда нужно больше. Вот есть такое. Даже если есть жилище, вы все равно не будете где, покажите, ну, Покажи, что не Я просто, я просто, Женщины дети. Не, вы фотографируете. Поймите. Поймите, вы нарушаете за Хорошо. Это ваше личное. Вы вопали в, в ваш жилище ваш? без хозяина. Это ваша личность. Обыск может проводиться только в присутствии хозяина. Это ваша личность. Я прибую переводчик. Это просто беспредел. Да. И тоже, Почему то, вашем... вашем... то, вашем... то, вашем... то, вашем... Мы не давали, Покажите, пожалуйста. Если я могу, написать ваши данные, запишите. Ну, запишите. Ну, возьмите лист, бумаги, запишите. Он хозяин, у ну, кого обыскивать, у него дома что-ли, или что-ли? Если можно, а, помолчи, иначе ну, я выведу вас в в Хорошо? Нет, просто он не понимает, он по-русски плохо. А вы его в чужом, в жилище обыскаете. Я вообще не знаю. Слушай, я на месте, дайте мне этого жулика, который хозяин Елецкий. Ну, который хозяин, но... планчики. Очень Не спешат сворачивать свою деятельность в России. Они попросту игнорируют решение Верховного суда России, который признал эту организацию экстремистской и запретил работу почти четырех сотен ее отделений в разных городах страны. Как религиозная секта вербует в свои ряды новых адептов, об этом в репортаже Ирины Куксенковой. Яркая примета 90-х, религиозная секта свидетелей Иеговы не спешит уходить в прошлое и исполнять решение Верховного суда о прекращении своей деятельности в России. По всей стране продолжают функционировать так называемые молельные дома. Правоохранители насчитали около 400 отделений свидетелей Иеговы. Более того, например, в почтовых ящиках жителей Хабаровского края вновь стали появляться брошюры, книги, буклеты и странные навязчивые письма, написанные а что... от руки. А в дверях снова оказываются люди, которые хотят поговорить с вами о Боге. Поскольку я сижу дома в декрете с ребенком, то а, это довольно часто положу его спать, есть звонок в домофон, то стук в дверь, то брошюра в почтовом ящике. Вот эта вот навязчивость, она уже ну, приносит некий дискомфорт. Свидетели Иеговы живут по своим законам. Правила секта запрещают служить в российской армии, голосовать на выборах, переливать кровь и пересаживать органы. Деформирует сознание, деформирует психику людей. Нередко это выстреливает какими-то очень серьезными психическими расстройствами. То есть, безусловно, секта свидетелей это деструктивный религиозный пульт. От комментариев представители свидетелей Иеговы отказываются. Главное здание закрыто, но, как выяснилось, только днем. Местные жители говорят, что по вечерам собрания сектантов как проходили, так и проходят. Бывает, приходит полно машин. Стоять вечером в 7 часов по темням. Ну, как они, по, по рабочим. Дням. А по выходным здесь несколько сеансов. Один из уже теперь подпольных молельных домов накрыли бойцы Росгвардии в Челябинской области. С виду обычное жилое кирпичное здание. Внутри собрание сотни сектантов, хотя религиозная группа вообще не зарегистрирована. Руководитель секты уходит от прямых ответов на вопросы. Я присутствую, слушаю внимательно, извлекаю пользу. Люди кажутся зомбированными. Журналистам и следователям говорят, что Господь велел им не сдаваться перед грядущим концом света. Ну вы, наверное, не поймете этот, эту ситуацию, потому что да, мы подчиняемся Иисусу Христу. Он сейчас правящий царь, а он нам сказал, не оставляй своего собрания. И мы не будем оставлять свое собрание. Если вас очень интересует это, вы к нам приходите на встречу и все увидите сами. Верхушка свидетелей Иеговы, похоже, также сдаваться не собирается. Наряду с активной вербовкой новых адептов, сектанты обещали дойти до Европейского суда по правам человека. Ирина Куксенкова, Вести". организация свидетелей Иеговы признана в России экстремистской. Такое решение вынес Верховный суд. Ее имущество будет конфисковано и обращено в собственность государства. А деятельность всех 395 отделений свидетелей Иеговы на территории страны прекращена. Представители неортодоксального направления христианства уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционной инстанции, Верховного суда России. В нашей стране организация получила официальную регистрацию в 1991 году и после этого проявляла активность, набирая в свои ряды последователей во всех регионах. Периодически в отношении свидетелей и его велись уголовные дела. Организация оказалась замешана в нескольких крупных скандалах. Ее адептов обвиняли в экстремизме, разжигании религиозной ненависти и унижении достоинства человека. Но работать подпольно и быстро переправлять за границу миллиардные активы. Такая секретная директива пришла в Россию из американской штаб-квартиры свидетельств. Иеговы. Накануне Верховный суд России признал секту экстремистской организации и запретил ее в нашей стране. Несметные богатства, принадлежащие главарям секты, подлежат конфискации. Что награбили свидетелей Еговы, выяснял Александр Музаладзе. Судя по количеству иномарок перед московским залом царства свидетелей и Иеговы внутри проходит какое-то заседание или служба. Закрыто. Так Закрыто. Ну вот, мы хотели записать интервью, как... Первый день после запрета свидетелей Иеговы, но, к сожалению, никого вовнутрь не пускают. Религию Религиовед Лариса Астахова объясняет нам, за что закрыли секту. Разжигание межрелигиозной розни, издание определенной литературы, демонстрация не просто того, что наша религия истинная, это свойственно любой религии, а демонстрация негативных черт других религий то есть уничтожение ее, моральное, идеологическое. Почти 9 миллионов верующих по всему миру проповеди ведутся в 240 странах. Прибыли только на одной книгопечатной экстремистской продукции: миллиардные. В каждом государстве, где свидетельного выдают нормально развиваться, мы получаем приблизительно полпроцента населения страны принадлежащих к этой организации. То есть у нас это в данном случае примерно 700-800 тысяч человек. В каждом городе России, в каждом крупном областном и районном центре есть яговистский приход. Туптуны-проповедники, они же сборщики-подати. Лисами скребутся в двери, подлавливают на улице потенциальных жертв. Один из способов, как мы можем выразить свою благодарность за доброту Иговы, это лично помочь... И теперь, когда секту признали экстремистской из Бруклина, из штаб-квартиры в США, в Россию пришла секретная разнарядка. К нам в руки попали такие документы, которые свидетельствуют о том, что свидетели Игова очень активно пере... пытаются переоформить объекты недвижимости на иностранные юридические физические лица, фактически тех же свидетели Игова, просто представляющих другие э, государства. Одним словом, почти 300 объектов недвижимости по всей стране. Бизнес-активы, квартиры, тайные приходы, автотранспорт. все это, по-видимому, будет переоформляться и куда-то переправляться. Собственно говоря, религия там как везде находится, на втором, на третьем месте. В основном все-таки это деньги и политическое влияние в той стране, где они пребывают. Петербуржец Сергей Озеров за много недель впервые входит в свою квартиру. Приемный сын переписал ее в пользу свидетелей Иеговы. Вот управленческий центр свидетелей Еговы в России. И вот ему, он представитель этой секты. Вот он точно состоит состоит в этой секте экстремистской. К нему вот эти приходят его члены. Они тут собираются постоянно. Сергей не понимает, как такое могло произойти, но сделать ничего не может. Документы и дарственные уже оформлены. Сыну помогали какие-то юристы. Зачем вы отца забрали, у него единственное жилье? Он говорит, ну ты ничего не докажешь, у нас очень сильные юристы из Бруклина, он сказал. В секте сына Сергея Озерова убедили отдать все, что есть, и квартиру, ведь все равно совсем скоро конец света. Он будет там жить очень долго, там сейчас какой-то у него конец света он все ждет. Вот. И то есть он нужно все там куда-то отдать, также от время говорил. Пока в ситуации разбираются следователи, жить Сергею Озерову негде. Надежды на то, что квартиру вернут, почти нет. За свидетелями Ягова серьезная адвокатская контора и деньги. И это не единичный случай по стране. Журналистов, конечно же, не пускают, они с кем не разговаривают. Теперь, чтобы спасти нажитые активы, иеговисты ищут ходы, все чаще черные. Вот человек заходит. А давайте попробуем. Пока мы пытались отыскать другой вход в зал царства, нашли и около сектантских решальщиков. Они теперь так и снуют. Завидев нас, человек в дорогих туфлях и с голосом проповедника решил ретироваться. Спасибо, мне не очень хочется. Почему, скажите? Ну, я же уже ответил. Что такое? Вы ушли в подполье? Нет. А как? Я вот по земле иду. Вы веруете? Всего доброго. По словам специалистов, запрещенная секта из России так просто не уйдет. У эгоистских идеологов на этот случай разработан вполне конкретный план. Залечь на дно и работать подпольно. Александр Бузаладзе, Вадим Прусов, Валерий Винокуров, Мария Исакова и Маргарита Ваян. Свидетели Яговы отныне вне закона. Сегодня Верховный суд признал эту секту экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Ликвидировано будет и главный центр, и еще 400 филиалов. Все имущество подлежит конфискации. Сколько заработали сектанты, запугивая своих адептов, и сколько жизней успели загубить, об этом Александр Карпов. Отныне Управленческий центр свидетелей Иегова в России и 395 его региональных отделений вне закона, как экстремистские организации. Даже сама литература свидетелей Иегова меняет Поведение человека помимо его воли. Очень много было перенято из наработок фашистской Германии, когда эксперименты психологического свойства проводились над узниками различного рода концлагерей. На страхе и мракобесии выстроена гигантская финансовая империя. Миллионы адептов с радостью ждали скорейшей гибели человечества, реального апокалипсиса. Ведь только свидетелям Иегову уготована прекрасная вечная жизнь, а всем остальным страшный суд и жуткая смерть. Дело в том, что свидетели Иеговы позиционируют себя с апокалиптической саранчой. Там, скажем, в Библии есть упоминание о том, что в конце времен там развернется бездна и выйдет, значит, из этой бездны выйдет саранча, которая будет жалить и убивать. Избавление от болезни, горе и страдания. И счастливая бесконечная жизнь в кругу семьи. Вот так всегда все и начиналось. На улице, на остановке трамвая или в подъезде. Представьтесь, пожалуйста. Да, да. мы свидетели Яговы. Свидетели Яговы. Беседа Бога. о Боге, как правило, нужна вербовщикам свидетелей и Яговы лишь для того, чтобы внести в анкету ваш адрес, телефон, семейное положение, зарплату и прочие личные данные. Когда вот их увлекают, мне не говорят, что э, существуют э, некие запреты, что этих запр... запретов много, что они должны отказаться от своего привычного социума, от родителей. Именно так адептов и держат на крючке. Им запрещено отмечать праздники, служить в армии, заключать браки с кем-либо, кроме единоверцев. Ходить на выборы и уважать закон тоже грех. Семейная жизнь Алексея начала рушиться, когда его жене на улице предложили поговорить о Боге. Я запретил, чтобы у нас дома находилась литература данной организации. Жена поставила мне условие, что либо я возвращаю литературу, либо она уйдет из дома. Ну, в общем-то, она ушла из дома и увела с собой детей. А дальше происходит вот что: собрание свидетелей Иеговы в Москве. В нескольких залах бывшего депо тысячи людей внимают проповедующему телевизору. У вас ничего не будет болеть, вы будете счастливы. А почему так все будет? Потому что и Иегова, и Иисус Христос, они для этого надо было всего лишь раскошелиться. Миллиарды долларов со всего мира стекаются вот сюда, в главную штаб-квартиру свидетелей Иеговы в Бруклине, США. Отсюда же рассылается экстремистская литература. Главным основанием для иска Минюста о ликвидации стал запрет для адептов-свидетелей Иеговы на переливание крови, ставший причиной десятков детских смертей по России. Александр Карпов, Илья Филиппов, и Евгения Стрыгина, Вести. В ходе обыска изъято литературы и носители информации религиозного содержания. Три человека задержаны, от сотрудничества со следствием отказались. Возможное наказание до шести лет лишения свободы. Это из пресс-релиза управления следством комитета по Камчатке. Устроили облаву на свидетелей Иеговы в городе Елизово. Стало известно, проводили коллективные мероприятия, ну или как они сами их называют, богослужение. Плюс, судя по всему, распространяли запрещенные законом материалы. И активно пропагандировали свои убеждения, в том числе среди несовершеннолетних. Все вместе на статью 282.2 Уголовного кодекса об организации деятельности экстремистской организации, которые свидетели причислены с апреля прошлого года. Ну, признать-то признали, однако не унимаются. Во-первых, как показывает пример того же Елезова, старательно, хотя и не особо успешно пытаются уйти в подполье, а во-вторых, жалуются чуть ли не на репрессии. Последние, как выяснилось, еще и неплохой козырь для отъезда за рубеж. Ну вот сегодняшняя новость. Мол, несколько сотен российских свидетелей и еговы попросили власти в Финляндии предоставить им убежище с формулировкой «из-за систематических преследований на родине». Ну, то есть в России. А что в итоге узнаем у Станислава Бернвальда, Станислав, Приветствую. Здравствуйте. Ну и как финны принимают с распростертыми объятиями? Нет, финны очень аккуратно подходят к этой истории. Они и да не говорят, и нет не говорят. 200 эгоистов живут в одном из лагерей для беженцев на юге Финляндии. Уютные двухэтажные домики, детская площадка, футбольное поле. Ежемесячные социальные выплаты вот уже почти год. 75 евро на взрослого, 200 евро на ребенка. С удовольствием раздают интервью западной прессе. Рассказывают, как вынуждены были бежать из России, теряя тапки. Мы говорим финам, что нас преследуют, нарушая 28-ю статью Конституции, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания. Они спрашивают, а почему вы не обращаетесь в российский суд? Да потому что они же нас и сажают, потому что самый высший судебный орган признал нас экстремистами. И это не в Африке, это практически в Европе в 21 веке. У них это просто не очень укладывается в голове. Как говорят эксперты, на 28-ю статью Конституции говисты ссылаются при любом удобном случае. Мол, смотрите, притесняют же, вот и бежим. Ликвидация секты не означает запрет на исповедание вера свидетелей его. То есть, если человек хочет так верить, это его конституционное право, никто не может ему запретить. Отчасти это пропагандистская акция, то есть они привлекают внимание, говорят, что вот ведь такие гонения, поэтому люди вынуждены бежать, просить политического убежища и так далее. С другой стороны, конечно, это людям выгодно. Миграционный исход из России свидетели Иеговы подпитал и американский президент, вступившийся за сектантов. Те не заставили себя долго ждать и ринулись в широкие объятия американского гостеприимства. Этому способствовало в том числе выступление президента США Трампа, Дональда Трампа, в котором он... Категорической форме осудил а, решение Верховного суда Российской Федерации а, апреля 2017 года а, и указал, что свидетели ГОВО а, ⁇ российского гражданства а, ⁇ могут рассчитывать на защиту Соединенных Штатов Америки. То есть это был такой сигнал, что а, свидетели ГОВО ⁇ россияне ⁇ могут получить убежище в США. Причем самой верхушки российских сектантов массовый отъезд адептов из России в большом количестве категорически невыгоден. Сами они сразу после запрета секты упаковали чемоданы и перешли на дистанционное управление процессами в России, перебравшись в Эстонию. Вот Это вот пропагандистская кампания, что вот такие начались гонения и люди ищут политического убежища в Финляндии, а секта также прикр... пытается прикрыть другой факт, гораздо менее для нее приятный. Факт массового исхода из секта людей, которые опомнились и которые поняли, что их вовлекли через обман, которые поняли, что там годы жизни были потрачены напрасно, были отданы секты, которая их эксплуатировала использовала. Как считают эксперты, отток последователей из секты в России может обернуться нежелательными и финансовыми, и репутационными потерями для всех европейских свидетелей. Необходимы новые члены взамен прозревших и ушедших. А в подпольную агентурную сеть для привлечения новых адаптов в России яговисты готовы вкладывать миллионы долларов. Некоторые сети Легова продолжают активно, демонстративно нарушать законодательство Российской Федерации. А у нас, например, есть статья 282.2. То есть, несмотря на судебное решение, люди а, вовлекают, вербуют, а, осуществляют активную экстремистскую деятельность, несмотря на то, на то что уже есть вступивший в законы силу приговор суда. Между тем, далеко не вся Европа готова встречать эгоистов с распростертыми объятиями. Например, Австрия и Бельгия активно сейчас совершенствуют антисектантское законодательство. Появляются новые и целые министерства, которые занимаются тем, чтобы не допустить на свою территорию сектантов извне. Видимо, своих вполне хватает. Станислав Бернвальд, Из свидетелей в осужденные в Перми вынесли приговор еще одному руководителю религиозной организации свидетелей Иеговы, запрещенной в России в 2017 году. Алексея Мицгера обвинили в публичных действиях экстремистского характера, совершенных с использованием средств массовой информации, включая сеть интернет. Алексей Мецгер якобы активно участвовал в деятельности организации «Свидетели Иеговы». В частности, призывал пермяков уклоняться от армейской службы, отказываться от медицинской помощи и отрекаться от родных, если те не разделяют их религиозных взглядов действуя по мотивам религиозной ненависти вражды, из экстремистских побуждений, выражающихся в пропаганде преимущества последователей религиозного учения свидетелей Иегова перед лицами, исповедующими иную религию, в призыве к отказу по религиозным мотивам и доказаниям медицинской помощи, в том числе по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни и здоровья человека. Подсудимый заявлял, что к экстремизму он отношения не имеет и что закон не запрещает обсуждать любую религию в кругу единомышленников. А никакой специальной литературы он якобы не распространял и массовых собраний свидетелей с целью вербовки новых членов не проводил. Я как верующий любой друг конфессии, конфессии не был лишен законного права и возможности самостоятельно совместно с другими отправлять религиозные культы. Напомним, по аналогичной статье уже был осужден старейшина опальной группы Александр Соловьев. Тогда сторона обвинения запросила для него три с половиной года лишения свободы. Свою вину он не признал. Я оставался верующим человеком и считаю, что. Все-таки э, судили меня именно за веру. Решением суда Верховного не запрещалось индивидуальное исповедание данного вероучения. Поэтому я как был верующий, так и остаюсь. Александра Соловьева тогда приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей, оставив на свободе. Решение служителя Фемиды собравшиеся сторонники Соловьева встретили аплодисментами. Его брата по вере Алексея Мецгера суд также признал виновным в деятельности экстремистской организации. И также не стал лишать свободы, ограничившись штрафом в 350 тысяч рублей. По информации приговора суда, в Перми сейчас насчитывается 10 официальных руководителей свидетелей Еговы и порядка полутора тысяч последователей этой религиозной организации. Юлия Алеева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Мы продолжаем. Ячейку запрещенной в России секты свидетелей Иеговы обезвредили в Севастополе. В религиозную организацию входили более 60 человек – при обыске у них в том числе нашли пособия по конспирации, отчеты о сборе пожертвований и экстремистскую литературу. Евгения Чирочкина узнала, где встречались члены секты. Высокий неприступный забор, дорогие ворота. Отсюда совсем не видно, что происходит внутри. Прямо сейчас сотрудники ФСБ проводят обыск в здании. Предположительно, именно здесь два раза в неделю проходили собрания запрещенной в России экстремистской религиозной организации. По воскресеньям приезжали. Большими компаниями, машинами, а, какие-то песни там пели непонятные. Кто они такие, чем занимаются, мы не знали. При обыске здания сотрудники ФСБ изъяли более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований, религиозные брошюры и инструкции по конспирации. В секту свидетелей ЕгоВы в Севастополе входили больше 60 человек. Встречались группами в частных домах. Устраивали конференц-связь по интернету. Дату и место встречи устанавливали в переписке. В 2017 году религиозную общину в России признали экстремистской и запретили. Однако собрания адептов не прекратились. Просто стали закрытыми. Мы же остановились, спросили двух женщин, он еще спросил, куда вы ходите. Каждое воскресенье они просто молча глаза в землю пошли. Я думал, что здесь вообще гостиница, потому что смотрел все время, что куча машин, там движение какое-то все... Нужно понимать, что, собственно, само понятие экстремизма, оно двояко. Потому что обычно все воспринимают экстремизм как э, призыв к насилию, совершение насильственных действий, теракты там, и так далее. То есть это такой экстремизм, направленный наружу. Но есть еще и другой экстремизм, экстремизм, направленный вовнутрь. То есть экстремизм, который направлен на членов самой организации, самой секты. И вот в случае свечи Лейбовы, а мы как раз это видим. Множество запретов, ограничения прав и свободы человека. Участникам общины запрещалось участвовать в государственных выборах, отмечать праздники, переливать кровь. Даже если дело касается жизни и смерти, даже если помощь нужна ребенку. По вручению сектантов вместе с переливанием крови в тело человека попадает без. девочки что? всегда ну ходили, девушки молодые, всегда разбрасывали листовки. Всегда хорошо. вот вы верите в Бога, или там верить с этого начинают, знаете, такое, таким голосом. Ну, мы их не приветствуем. С 2017 года на территории полуострова активно ведется борьба с экстремистской общиной. Эти кадры сняты в ноябре прошлого года. Проходят задержание и обыск в доме главаря Джанкойского отделения секты. В доме изъяли много литературы, в первую очередь пособия по психологии. Сергей Филатов, так его зовут, задержан. В этот день обыски прошли еще в 30 квартирах. За что вас задержали, скажите? Буквально пару слов, что случилось? А это уже середина марта этого года. Задержан главарь Ялтинской ячейки свидетелей ГОВЫ. Это 34-летний мужчина. Официально он работал дворником, но при обыске оперативники нашли более полутора миллионов рублей в разной валюте. Доллары, евро, рубли и украинские гривны. По словам задержанного, эти деньги – пожертвования из-за рубежа. Фраза ничего личного, просто бизнес. Она очень хорошо подходит, потому что э, люди приходят в организацию, и они обязаны покупать, покупать за свой счет э, журналы, э, которые распространяются, а потом бесплатно их раздавать. И получается, что тираж, он еще не напечатан, он уже продан. Это великолепная просто коммерческая схема, когда стопроцентная предоплата. Сегодня в Севастополе обыски прошли более чем в 10 помещениях. Это и жилые квартиры адептов, и место сбора сектантов. Изъята экстремистская литература. Фигурон дела 53-летний Старшевский Виктор задержан. Он же, как себя сам называет, старейшина и пастор запрещенной в России организации. В отношении задержанного следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 282.2 части 1. Создание экстремистской организации ему грозит до 10 лет лишь. Свободы. Евгения Черчужкина, Владислав Мошек, Денис Харламов. Судебный процесс над Сергеем Климовым начался еще в начале июля. Четыре месяца разбирательств высветили диаметрально противоположные взгляды подсудимого и прокурора на один и тот же вопрос. По мнению гособвинения, свидетели Иегова – секта, запрещенная в России решением Верховного суда. А следовательно, Климов, ведя свою деятельность в Томске, нарушил закон. Сам утверждает, что имеет право исповедовать любую религию. Я намерен всегда жить в соответствии со своим посвящением и никогда не скрывал и не буду скрывать своих убеждений. Быть свидетелем моего для меня наивысшая честь. У меня нет экстремистских побуждений. Я лишь хочу помогать людям знакомиться с Библией. Все, до свидания. Сергей, молодец. Сергей, Сергей. молодец, Сергей. В здании суда внушительная группа поддержки. В зале все не помещаются. Соответственно, не слышит приговор, в котором судья отдельно отмечает, что Климов руководил запрещенной организацией, призывал свою паству порвать отношения с неверующими родственниками и вербовал новых последователей. Суд приговорил Климова Сергея Геннадьевича признательного совершения преступления, присутствующего частью 1 статьи 282 прим. 2 уголовного кодекса российской Федерации. И назначим наказание в виде 6 лет лишения свободы, также с лишением права заниматься образовательной деятельностью во всех типах образовательных учреждений. Итоговый приговор несколько мягче того, на который рассчитывала обвинение. Прокурор ранее просила 7 лет заключения. Приговор Климов выслушивает спокойно, никаких эмоций не показывает и адвокат. Мы прекрасно понимали, что в существующей ситуации вряд ли на что-то можно рассчитывать. Это нужно быть супер независимым судом, чтобы вносить иное решение по данному делу. И пока на федеральном уровне Будет принято иного решения, вряд ли будут какие-то существенные изменения на местах. Защита намерена обжаловать приговор в установленный законом 10 дней. На успех апелляции, впрочем, адвокат также не рассчитывает, но указывает вместе с подзащитным. Они готовы пройти все инстанции, включая Европейский суд по правам человека. 24. Мы продолжаем работу в прямом эфире. В Кремле прокомментировали ситуацию с гражданином Дании Денисом Кристенсеном. Его осудили, напомню, на 6 лет колонии за организацию работы объединения, признанного экстремистским. Речь идет о запрещенной в России секте свидетелей Иеговы. Как выяснило следствие, осужденный не только проповедовал, вел богослужение, но и развернул кампанию по отказу от медицинской помощи. Виновным датчанин себя так и не признал. Вот что по этому поводу сказал пресс-секретарь президента. Орловский областной суд вынес решение 14 июня 2016 года о запрете деятельности этой организации религиозной. И далее она на основании решения суда уже Минюстом была включена в перечень общественных религиозных объединений и иных организаций, в отношении которых судом принято, вступившее в законную силу, решение о ликвидации или запрете деятельности. Это было размещено на сайте, опубликовано все в строгом соответствии с законодательством. И де-факто, зная о запрете, здесь это даже не важно, потому что вы знаете, что незнание закона не освобождает от ответственности. Господин э -э, Кристенсен, гражданин Дания, вел деятельности, работал в интересах этой организации и для продвижения этой организации. Здравый смысл — это то, что должно, конечно, присутствовать везде всегда и постоянно, но он не может быть критерием Критерием является понятие законности, а в этом случае речь может идти только о решении сразу суда. В нескольких регионах Сибири, на Урале и в Приморье прошли обыски задержания в подпольных ячейках запрещенной секты свидетелей Иеговы. В Новосибирске лидеры экстремистского движения заставляли своих последователей продавать квартиры и имущество, а сразу после переписывали его на зарубежные фонды. Репортаж Кирилла Воробьева. Собирались, вроде никаких противоправных действий не было. Свидетели Еговы собирались в обычной квартире. Как говорят правоохранители, вычислить адептов запрещенной в России организации непросто. Они стараются не привлекать внимания и постоянно меняют место встречи. Но чаще всего выбирают именно спальные районы города. Вот именно в этой квартире провели задержание. Сразу вывели 15 человек. В доме нашли десятки экземпляров запрещенной литературы. Квартирную проповедь вел лидер новосибирского отделения секты. Теперь он под следствием ему грозит до 10 лет лишения свободы. Религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов. В апреле прошлого года Верховный суд признал организацию экстремистской. Имущество конфисковали, но новосибирская община еще до решения суда успела частично пожертвовать недвижимость зарубежным ветвям секты. Зал Царс, свидетели Еговы, именно здесь, в на окраине Новосибирска, в частном секторе проходили все собрания участников секты. Судя по тому, что здесь следы только нашей съемочной группы, давно сюда никто не приходил. Никого не застали, мы и по второму адресу, но местные жители о таком соседстве знают. Говорят, тропинка к дому проложена до сих пор. Чуть-чуря приходят ночью. Только в Новосибирске по самым скромным подсчетам порядка двух тысяч последователей Еговы. Ихний Господь, чтобы он дал благодать семью, нужно заплатить денежку. Владислав попал в секту свидетелей Еговы из-за любви. Пришел добровольно, чтобы лучше понимать свою теперь уже бывшую девушку. Два года молодой парень находился под давлением адептов. Его заставляли продать квартиру, отказаться от семьи. А после аварии, когда нужно было сделать переливание крови, старейшина секты запретил. Людей нету никакого права выразить свою точку зрения и мнения. Вырваться было очень большинство людей сегодня испытывает мягко говоря дискомфорт ну, человек рискует потерять стабильность и вот здесь как раз секта ходовой товар она предлагает ну, совершенно беззастенчиво все Алекзаев помогает бывшим сектантам вернуться к нормальной жизни, но желающих мало. Большинство предпочитают и дальше оставаться в подполье. На этой неделе обыски прошли сразу в нескольких регионах: в Сибири, на Урале и в Приморье задержали и участников, и организаторов. Кирилл Воробьев, Ольга Аленькина, Сергей Бабичев, Александр Ганов. Вести. общего режима. Приговор для гражданина Дании Денниса Кристинсона. Решение принято сегодня в Орловской области. Но теперь о причинах. Дело уголовное. Часть первая 282 статьи, то есть организация работы объединения, признанного экстремистским. И в данном случае это секта свидетелей Иеговы. В России запрещены уже несколько лет. И по данным следствия Кристинсон об этом прекрасно знал. Однако использовал свой авторитет. Духовного лидера и обеспечивал работу организации. И это не только проповеди или богослужение, но и, например, кампания по отказу от медицинской помощи, среди вещественных материалов уголовного дела, бланки для оформления отказов от переливания крови. Виновным дачанин себя так и не признал, рассчитывать на апелляцию и пересмотр судебного решения. Ну и, конечно, на помощь неких правозащитников уже включились. Руководителя экстремистской организации называют узником совести, который никаких законов не нарушил. Георгий Подгорный разобрался с аргументацией. Георгий, приветствую. Предлагает отпустить. Адвокаты будут добиваться изменения решения, но суд уже и так пошел по нижней планке. Получил 6, а мог и получить 10. Место, где собирал представитель Дании и своих послушников, специально адаптировали поджилое помещение по бумагам, чтобы вопросов было меньше. По факту только проводили встречи в так называемом цале, в зале царствия и иговистов, То есть жить там было нельзя, а собирать подписи и вербовать людей сколько угодно. Выйти на миссионера, который оказался лидером, помогла общественная организация. Мы выясняли места их сбора, где они собираются и идут свою проповедь. Ну и, собственно, вся эта информация, которую мы передавали проходным органам, вот, собственно, они вышли на этого миссионера из Дании, ну и который впоследствии нарушил закон миссионерской деятельности. Конечно, за ходом процесса следила и псевдолиберальная пресса. Мол, дело показательное. В общественном мемориал сразу, не разбираясь, причислили клик у политзаключенных. В суде иллюзий не строит. Читать Библию не запрещено. Только вот руководить экстремистской организацией и вербовать новых адептов вне закона. А вот в МИДе Дании также обеспокоились приговором своему гражданину. Призвали уважать свободу вероисповедания. Но закон един для всех. Это, конечно же, всегда разыгрывается в политической теме, в политической плоскости, якобы, что Российская Федерация – это то государство, где не соблюдаются основные права и свободы человека и гражданина, что у нас равенство всех перед законом и судом. И вот это политическое давление со стороны Дании, оно создает противоположные эффекты. Принял верное правосудное решение. А Запад продолжает свою линию указан на то, что это несправедливо. Дело Кристенсена далеко не единственное. Еще полсотни по стране в производстве. Параллельно работают оперативники. Эти кадры предоставили в МВД России. В Мордове сегодня провели крупномасштабную операцию. Задержали свидетелей иеговы в Саранске. Даже дверь пришлось выпиливать. Также в ханты автономном округе. Там последователи проводили тайные сборы, изучали экстремистскую идеологию, вербовали местных жителей и принуждали разрывать родственные и семейные связи. В ходе обысков изъяли литературу, компьютеры, телефоны и не только. И тут надо помнить, свидетели Иеговы – организация с жесткой вертикальной структурой, со своей со своей штаб-квартирой в США, где когда запахло жареным, не помогут, так было и с, Денис, и с Денисом Кристенсеном. Он сотрудничал со следствием, ему дали бы намного меньше, но руководство запретило ему это делать, руководство нарочно, таким образом его поставило. То есть руководство в его комфортабельном Нью-Йорке очень выгодно, когда рядовых членов каким-то образом там преследуют, сажают и так далее, потому что они все это используют для повышения дивидендов всех. То есть... Эксперты дополняют, не только подставили, но и раскрутили. И даже не секрет, что он далеко не единственный проповедник, которого легче назвать засланным казачком. Инструмент отработанный отправляют таких светил, чтобы якобы раскрывать людям глаза. Так подпитывают запрещенную организацию. Тех, кого моралью и иеговы не возьмешь, пытаются задавить через юридические инстанции. На меня за все время вот, нашей деятельности написали более 700 заявлений, а, причем жалуются как раз-таки свидетели ГОБУ из других стран. Жалобы приходят чаще всего с Германии, а, Соединенных Штатов Америки, с Украины. Позади больше полутора лет тщательного разбора. В доколонии датчанин до проведет 3,5 года, учитывая, что часть срока он уже отсидел в СИЗО. Юрий Подгорный датском сектанте в российской тюрьме. В Крыму ликвидирована ячейка запрещенной тоталитарной секты свидетели Еговы. ФСБ провела обыски сразу по нескольким адресам. У каждого из них украинское прошлое. И выяснилось, что финансирование по сути экстремистской организации велось из-за рубежа. Артём Кол подробнее. На кровати десятки религиозных книг, запрещенной экстремистской секты, Свидетели иеговы. Главные улики против хозяина дома. За этим жителем Ялта оперативники следили давно. Имя и фамилию пока не раскрывают. Но против задержанного уже возбудили уголовное дело по 282 статье создание экстремистской организации. Разбросанные по всему дому грязные вещи, немытая посуда. Вот в таких условиях, как ни странно, жил один из старейшин ялтинской ячейки, экстремистской, запрещенной организации, Свидетели иеговы. Официально создатель ялтинской ячейки работал дворником, но при обыске оперативники нашли более полутора миллиона рублей в разной валюте. Доллары, евро, рубли и украинские гривны. Мужчина признался, это пожертвование из-за рубежа на проведение новых конгрессов секты на территории Крыма. То, что свидетели Иеговы запрещены в России, подозреваемый отлично знал. За создание экстремистской организации он может получить до 8 лет лишения свободы. Оперативники ФСБ сегодня провели обыски в восьми квартирах, которые указал руководитель ялтинской ячейки свидетелей Иеговы. В центре Ялты адепты даже построили особняк. Три метра в высоту, полтора метра в ширину. Каменная стена окружает главный храм ялтинских сектантов. За забором одноэтажный дом. Видно, что дорогой на калитке замок почти заржавел. Здание с 2017 года не эксплуатируется. Все свои основные мероприятия участники экстремистской организации проводят тайно на подпольных квартирах. В одной из таких квартир в городе Джанкой на севере Крыма и проводили свои обряды свидетели Иеговы. Эту ячейку сотрудники ФСБ разоблачили еще осенью прошлого года. Они влияют на психику человека. Сначала показывают мир в таких красках, что весь мир жесток, а здесь есть другая сторона. Это Сергей Марченко, бывший адепт секты. Говорит, свидетели Иеговы тоталитарная организация. Очень радикальная. Своим последователям запрещает ходить на выборы, учить детей в школе и прибегать к медицинской помощи. Во времена Украины на полуострове секта свидетелей Иеговы была на подъеме. Свидетели Иеговы это одна из сект, которая процветала на территории Украины. За счет, конечно, народа, за счет людей, которых они эксплуатировали, обманули, вербовали. За пять лет, что Крым находится в составе России, удалось закрыть не одну ячейку свидетелей Иеговы. Артемку. Андрей Терентьев, Никита Кальченко, Вести Крым. Соблюдали конспирацию, как заправские шпионы, меняли адреса, зашифровывали места встреч, однако все равно были пойманы с поличным. Это о собраниях секты, свидетелей иеговы и задержание одного из лидеров региональной ячейки экстремистской организации. Работал в Иванове, занимался активной пропагандой, убеждал, вел беседы и проповеди. Они-то и подвели. Задержан прямо во время речи на нелегальном собрании. Что грозит и почему, несмотря на запрет, организации ее активисты продолжают у. Упорно работать в материале Алексея Конопко. Эту проповедь свидетели Игова закончить не смогли, хотя экстремистскую ячейку в обычной квартире Фурмановского района Иванова создали по всем правилам конспирации. За дверью о собраниях никто не говорил, точку сбора постоянно меняли, а многие участники даже не знали друг друга в лицо. Проповеди проводили по конференц-связи. Следствием установлено, что подозреваемый организовал деятельность структурного подразделения религиозной организации «Центр свидетелей Кова в России». В частности, он проводил беседы проповеди для популяризации запрещенного в России учения. Чтобы добраться до цели, оперативникам пришлось проводить обыски в пяти домах. Организатора нашли только в последнем. Евгений Сперин, 32 года. Проводил беседы, распространял листовки. В квартиры приносили схемы на ватманах и брошюры с отказом от переливания крови, которые пасты предлагали подписать. Это одно из основных правил свидетелей, но далеко не единственное. Есть достаточно большой список а, тех а, детей, которые умерли из-за того, что им а, родители, свидетели не переливали кровь. Учения таких организаций, как свидетели ГОВА, и пульты, оправдывают нарушение светского законодательства в а, цели достижения а, цели самой организации или лидера организации. Свидетели Иегова признали экстремистской сектой в апреле 2017. -го. Тогда же под запрет попали 395 ее отделений, но спустя еще год по всей стране пришлось провести почти 300 обысков. В той же Ивановской области уже идет дело другого организатора Молебнов, Дмитрия Михайлова, пока он сидел в СИЗО, дело продолжили его жена и четверо знакомых. К сожалению, преступные сообщества могут использовать самые изощренные формы конспирации. Под санкцию попадают не только организаторы, но и участники таких экстремистских сообществ. Ответственность может составлять уголовное наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет. По подсчетам специалистов, число последователей секты за неполных два года запрета сократилось лишь на 20%. процентов. Сегодня их около 130 тысяч человек. А среди проповедников стали появляться иностранцы. Своего приговора в Орле сейчас ждет, например, датчанин Деннис Кристенсен. Вот и в видеокурсах ивановских собраний почему-то про Британию. Великобритания заботится о деле проповеди в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. В мире у иеговистов примерно 12 тысяч общин и больше 8,5 миллионов последователей. Штаб в штате Нью-Йорк США. И это, как ни странно, важная информация даже для истории российской глубинки. Свидетели Иеговы – организация с жесткой вертикальной структурой. И то, что для обычных последователей способ верить, для руководства доход и контроль. Все руководство в действию посылается оттуда. Все малейшие детали решаются там. То есть она полностью никаких на местах. Мест самостоятельных решений не принимается вообще. Без этого ничего у них не происходит. Любые решения в организации Вованова принимаются в Нью-Йорке. Правда, помогать хотя бы деньгами попавшим под следствие организаторам на местах высшее руководство свидетелей почему-то не спешит. За пропаганду запрещенной секты задержанному в Иваново грозит от 6 до 10 лет. Алексей Коновко, Елена Пузанкова, Дарина Фомова. Семья сектантов из Георгиевска выгнала из дома несовершеннолетних дочерей за то, что те якобы не разделяли их религиозные убеждения. Родители свидетелей Яговы. В апреле 17 напомню, Верховный суд России признал религиозное движение экстремистской организации и запретил его деятельность. Было принято решение ликвидировать управленческий центр и 395 местных организаций, одна из которых станица Незлобной. Как раз туда, на собрание, где распространялась запрещенной литературой и собирались деньги на финансирование секты, родители вынуждали ходить несовершеннолетних дочерей. Своей историей сестры поделились нашей съемочной группой. Сейчас обе девочки словно открывают мир заново. Разговаривать по душам, улыбаться и отмечать праздники. Простые радости, казалось бы, элементарные для каждого человека, сестрам стали доступны только сейчас. Ни праздников, ни день рождения, ни Новый год, ничего абсолютно. На, на Новый год никакой елки, на день рождения никаких подарков. Ну, такая вот жизнь. Ну, больше всего давило то, что ну, насчет даже сверстников. Мне не, не разрешали не общаться с ними, не созваниваться. В школе говорить только о делах, дружить нельзя. Ну по, то есть то, что они мирские, и они меня уведут с этой веры. Они нас водили на собрание, вот проводилось где, вот, рядом с нашим городом, в Незлобной тоже. Мы туда ходили, потом вот запретились нашу веру, начали собираться по домам. Они мне в классе пятом-шестом предлагали родители, чтобы я относила какую-то литературу до того, как было это запрещено, и чтобы я им это все читала и объясняла, ну, то есть. Призывала как бы. Даже бывало до слез доходила. До счастливой развязки пока далеко. По крайней мере, сейчас девочки живут вместе. Старшая вышла замуж и оформляет опеку над несовершеннолетней сестрой. О психологическом прессинг в учебном доме стараются обе забыть. Первые шесть лет назад родители выгнали Анну. 14-летней девчонкой на улицу, без вещей. И просто вычеркнули из жизни. Мне исполнилось 14 лет, и я поняла, то, что мне это не нужно. Ну... Я рассказал им свою позицию, то, что я туда ходить больше не хочу. Ну, в итоге они мне собрали вещи, даже не то что вещи, а просто учебники без теплых вещей, так как было холодно, ноябрь месяц. Ну, Они меня выгоняют из дома и говорят, живи как хочешь, раз ты больше не в нашей вере. С тех пор по съемным углам и квартирам 14 переездов. Тяжелые подработки, чтобы заработать на жилье и на хлеб. Все эти тяготы ребенку казались единственной дорогой к спасению. Повторилась история с младшей сестрой. Не выдержала психологического давления. И разыскала Анну. Мы с ней года 3-4 не виделись. Ну, Я и не могла, потому что мне не было ни в соцсетях, нигде. Я еще маленькая была, тем более ну потом зарегистрировалась вот в одной из соцсетей и нашла ее, написала. После того, как я оказалась у своей сестры дома, они написали мне, только писали и звонили первый день, а на второй день они мне сами собрали вещи. И все. То есть у меня даже не получилось возможности такое, чтобы я сама поехала за со своими вещами и их забрала. Сами родители, по словам девочек, ведут затворнический образ жизни и ни с кем не общаются. Впрочем, мы убедились и сами. Судя по всему, хозяева дома, но дверь нам никто не открывает. Разъяснение от родителей девочек, почему их несовершеннолетние дети одна за другой с разницей в каких-то шесть лет оказались на улице, нам получить не удалось. Семья на контроле у правоохранительных органов. Для установления всех обстоятельств, произошедшего в отделе МВД России по Георгиевскому городскому округу, сейчас проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение. Возникает много вопросов. Если организация свидетелей Иеговы в России запрещена, то запретить исповедовать саму религию невозможно. Есть даже статья в Конституции, регламентирующая права на свободу вероубеждения. Соответственно, религиозная принадлежность не может стать основанием для ограничения или лишения адептов родительских прав. А как же случаи, когда вера родителей несет угрозу психологическому здоровью несовершеннолетних? Кто и как должен это контролировать и должен ли? И насколько свидетели Иегова вообще опасны? Мы обратились за разъяснениями. Свет Леговы – это одна, к сожалению, самых распространенных и известных сект. Но нужно сказать, что Россия не первая страна, которая запретила Свет Леговы. В ряде европейских стран Свет Леговы -ли были лишены религиозного статуса, они были признаны коммерческой организацией. В ряде стран они также были полностью запрещены. Это страны СНГ, это Китай и ряд других стран. А Свет Леговы – это, наверное, самая такая известная секта, по, э, активности проповеди. Причин запретов много, и то решение, которое было принято судом в 2016 году по представлению министра, это не решение одного дня и не одного месяца. Это действительно решение, которое вызывало э, многие годы. Мы помним, что самый первый э, судебный процесс был в 2004 году. Потом был ряд процессов в Челябинске, в Калмыкии, в Таганроге, в других городах и областях. Оснований для судебных разбирателей снимала Взять хотя бы тот вопиющий факт, что свидетели ИГОВы по убеждениям отказываются от медпомощи. Ярые противники переливания крови даже в случаях смертельной опасности. Тем самым они подвергают угрозе не только свое здоровье, но и жизни детей. И это лишь одно из последствий деятельности секты свидетелей ИГОВа в России. Маргарита Река, Шамиль Байтоков, Андрей Журбенко и Дмитрий Баев. Вести Георгиевск Ставрополь.